А вы помните, как летом 2021 года мы делали акцию по развитию бадминтона на острове Альхон это на озере Байкал. Акция казалась вполне себе удачной, многие бадминтонисты проявили щедрость, и я подумал, почему бы не повторить и не помочь развитию бадминтона в другом месте. Итак, небольшая предыстория. После окончания новогодних сборов клубов Мастер Маргита и Банклаб в Оленьке, мне уже пора было ехать домой, но я сделал крюк и заехал в Геленджик к своему давнему знакомому Вевреву Николаю. Николай работает учитель физкультуры, дополнительного образования в селе Адергиевка. это 8 километров от Геленджика. И давайте посмотрим небольшой репортаж. Здравствуйте. Я Витлев Николай Николаевич, педагог дополнительного образования, село Дольбевка Геленджикского района. Здесь организовали секцию бадминтона. Играем, детей очень много ходит, отвлекаем их от улицы, как говорится, занимаемся очень хорошей полезной деятельностью. Родители говорят спасибо, дети очень довольны, очень много детей. Но у нас зал маленький, поэтому не всегда удается как бы, всем поиграть. Поэтому иногда ходят в разное время, чтобы одни играли, потом другие играли. То есть, как бы. ну, сейчас каникулы, ходит больше малышей. С малышами мы больше отрабатываем. Доросы уже подготовлены, они играют сами по себе. У нас все нормально, как бы. единственная у нас проблема – с валанами и с ракетками, то есть как бы, очень тяжело достать, администрация нам как бы не идет на встречу, не помогает, поэтому приходится использовать свои силы, свои ресурсы, то есть, в основном играем своими, то есть моими старыми ракетками, которые я уже за 20 лет, как говорится, в администрации уже много поменял, ремонтировал, есть, дети играют, продолжают играть. Детей ходят около 15 человек, но ну, это как бы не все. Есть, сегодня пришло 15, но там человек 6, допустим, не пришло из основных. Если бы было больше площадок, больше бы детей ходило. Можно играть, конечно, на улице, но это, опять же, только летний период. Мне кажется, очень здорово, когда такие люди самоотверженно развивают бадминтон, учат детей и стараются, чтобы дети не болтались где-то там по улицам, а занимались спортом. Поэтому, если среди вас есть неравнодушные бадминтонисты, которые готовы оказать помощь в развитии бадминтона в селе Дербиевка, и, допустим, у вас есть старые ненужные ракетки, либо майки, шорты, либо вы готовы финансово как-то поддержать для закупки валанов, пожалуйста, свяжитесь со мной любым удобным способом. Себя лично от магазина «Виктор Спорт» Мы уже собрали некую корзину, это пластиковые ламы, футболки. И в скором времени мы собираемся отправить это все в город Геленджик. Более подробную информацию об акции вы можете почитать в описании к этому видеоролику. Я буду очень благодарен, если это видео вы перешлете своим друзьям, бадминтонистам. Возможно, они тоже смогут в этом поучаствовать. Ну и как обычно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.